Ну что, решек, пойдем пройдемся, пробздимся. Хватит дома торчать, воздух портить. Идем пробздимся, Погодка на улице супер. классная. Пойдешь со мной? М? Не хочешь? Ну здрасте, я ваша тетя. Приехала из Киева, буду у вас жить. Нормальный ход педалей. Ну ладно, сиди, потом сходим. Привет, народ! Ну, как вы уже поняли, мелкий отказался составить мне компанию. Поэтому сегодня пройдемся вместе. Сейчас я вам покажу необычный станцию метро. и у нас есть такая станция, называется Сахарки. Не знаю, насколько будет слышно, ветер сильный. В общем, летс Поехали. сегодня вот это у нас январь такой вот а ну, ставишь февраль это у нас февраль такой замечательный в этом году. побольше вот, супер плюс 10 на улице так как вот мы тут замерзаем короче нам тут херово херово равно смотреть на водителей я сам водитель знаю что не всегда можно можно короче поймать гау случайно и натворить дело поэтому я когда перехожу я сначала убеждаю что меня водитель увидел а потом уже перехожу мне это не хочется быть правым и мертвым на кладбище одновременно Поэтому переходы это классно, а жизнь еще лучше.